знаки они повсюду это знак путь свой найдешь или все потеряешь и это знак мудрость озарить тебя или отвернется навсегда это знак не больше 60 однозначно у дорожных знаков нет двойных смыслов даже небольшое превышение ставит безопасность под угрозу